Сейчас мы находимся в одной из деревень Чувашской Республики. Три года назад, когда я отцу своему рассказывал о том, чем я занимаюсь, он скептически отнесся, сказал, что за дефлектора, кому не нужны вообще. А спустя три года он ко мне обратился и говорит, «Слушай, ты там что-то такое делаешь? Мне бы надо на баню» вентиляцию сделать. Надо понимать, что мой отец довольно-таки консервативный человек. И когда я узнал о том, что он хочет себе поставить именно турбодефлектор, я понял, что я занимаюсь чем-то хорошим, потому что если уж отец говорит, что ему это надо, ну, значит, это действительно штука полезная и нужная. И сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как устроил он вентиляцию с помощью турбодефлектора. Поехали! Изнутри баня выглядит следующим образом. Здесь у нас предбанник вот такой. Помещение для мойки. Сама парилка. Как здесь решена вентиляция в самой бане? Значит, в мойке, так как это помещение с большим количеством влажности, ну, в принципе, везде влажность, то установлен вот такой вот диффузор, который откручивается и закручивается. При необходимости можно их прикрутить и полностью исключить работу вентиляции. Когда надо, например, помылись, все закончилось. Нужно просушить, проверить помещение, приоткрываешь его и все работает. В самом предбаннике здесь тоже Значит, два диффузора. Раз и два. Мы посмотрим сейчас, как это выглядит сверху. Говоря о вентиляции, люди часто забывают о том, что вентиляция это не только то, что ты удаляешь с воздухом, но это еще и то, что ты должен подать взамен удаляемого воздуха. Как я говорю о приточной системе, да, либо просто о притоке как таковом. Как здесь решен приток? Вот из подвальной части вот такие вот трубы выходят, отец о них позаботился, и холодный воздух поднимается вверх. Он прогревается и дальше уже циркулирует по всему помещению. Этот же воздух используется для горения печи. Кислород поступает. И этот же воздух приточный идет на вентиляцию вентиляцию вот здесь вот он внизу то есть он помогает сменять воздух в парилке непосредственно самой и вообще во всем помещении не обязательно открывать окна достаточно достаточно компенсации вместе с вытяжкой с использованием турбодефлектора это помогает создать довольно таки приятный комфортный микроклимат в этом помещении что... что хорошо сказывается мы поднимаемся на чердак и посмотрим как устроены вентиляционные каналы и еще раз обращаю внимание что все делал отец сам сейчас я вам покажу в качестве воздуховодов использованы вот такие вот трубы канализационные, 110 диаметра. И утеплены они вот так вот. Вот так вот. Вот так вот они утеплены. Я лично считаю, что это довольно-таки трудоемко было, но как правило, я его слепила из того, что было, и если у вас есть какой-то такой изолирующий материал, что это войлок? Можно использовать самоклеющуюся изоляцию, можно использовать вот такие вот Изолирующие вспенен... вспененную изоляцию. Так вот она проходит. Значит, вот здесь мы видим... Что мы здесь видим? Здесь мы видим, что вот вот, вот этот вот выход и вот эти выходы, они идут из помещения предбанника. И этот выход идет из моечной. Вот этот вот. Раз. Колено-моечный. Потом он поднимается наверх такой трубой и здесь уже идет труба проходит через крышу там уже а, мембранный мембранный проход можно ли было сделать по-другому можно почему было сделано так потому что так удобнее было подводя небольшой итог а, по вопросу выбора для воздуховодов, вентиляции частных домов труб канализационных однозначно есть хорошие плюсы в пользу канализационных труб. Во-первых, это доступность по цене и вообще в принципе. То есть вы можете пойти в магазин сантехники, и они там есть. Также мы говорим о доступности элементов. Это различные отводы, повороты и так далее. Во-вторых, это низкий уровень шума. То есть по ним шум распространяться будет хуже, чем по металлическим воздуховодом а, в третьих это простота монтажа я уже говорил о том что различные элементы у них есть повороты на 45 90 градусов тройники и так тому подобное также а, простота монтажа в том что здесь есть возможность просто одну трубу в другую вставить это будет довольно надежное соединение а, в четвертых а, герметичные соединения то есть благодаря здесь резинкам одна труба вставляется в другую это довольно герметично поэтому для Вентиляции помещений небольших, особенно бытовых, даже для дома небольшого я бы рекомендовал использовать эти трубы, для бань точно, вполне можно смело использовать канализационные пластиковые трубы. На крыше дефлектор установлен через проход кровли, вот таким вот образом значит, мембрана такая, обеспечивающая герметичность труба. Сэндвич для того, чтобы избежать образования конденсата. И через переход непосредственно сам дефлектор уже. На что хочется обратить внимание, не обязательно было устанавливать дефлектор именно таким образом. То есть если вам не хочется дырявить крышу, что зачастую бывает, то вы можете смело выводить в бок. То есть через стену, колено и выводить наверх. Что точно нужно сделать, так это обеспечить свободный доступ ветра для дефлектора. Вот здесь в данном случае, если бы, например, дефлектор был установлен ниже конька кровли, то тогда бы а, при определенных направлениях дефлектору не хватало бы ветра. А так он установлен от конька кровли где-то вот на пол метра, что есть хорошо. Особенность работы дефлектора в отличие от электрического вентилятора для той же бани, это то, что он не требует электричества, постоянно работает, и вам, в принципе, не нужно думать о нем, что там, включать его и выключать его и так далее. Это постоянная работа дефлектора. Красота какая. Красотища.